Приходит мужик на работу и рассказывает, «Блин, да жена меня достала! Стерва такая стала! Приму грех на душу, пришибу ее!» «Мужики, да не гречись ты! Есть хороший способ!» отжаха ее до смерти!» Мужик пришел домой и начал свое дело. Жарит ее, жарит! Старался так, что силы закончились. Не заметил, как заснул, Просыпается, смотрит округом, а чистота, порядочек, все блестит, еды на столе всякое разное. Жена сидит рядом, смотрит на него и говорит, как ты ко мне, Ванечка, по-человечески, так и я к тебе.